Доброго дня, участники Немиркин шоу! Большое спасибо всем вам за то, что вы здесь. Благодаря вашей помощи и поддержке нам удается преуспеть в нашей миссии – сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Знаете ли вы, что депрессия бывает разной степени, от легкой, средней и тяжелой? В этом видео мы сосредоточимся на некоторых признаках и симптомах тяжелой депрессии. Как всегда, мы хотим напомнить вам, что это видео предназначено только для образовательных целей и не ставит диагноз или не признает недействительным индивидуальный опыт, не включенный в этот список. Если вы считаете, что страдаете от тяжелой депрессии, мы рекомендуем вам обратиться за помощью к специалисту в области психического здоровья. С учетом сказанного, вот шесть признаков тяжелой депрессии. Первый – ежедневные боли в животе. Просыпаетесь ли вы чаще всего с тянущим чувством в желудке? Оно болезненное? Затрудняет ли эта боль вашу жизнедеятельность? Это может быть вызвано многими состояниями и заболеваниями, но виновником может быть тяжелая депрессия. Согласно Healthline, исследования показали, что депрессия имеет тесную связь с воспалением пищеварительной системы. Это означает не только то, что тяжелая депрессия делает вас более склонным к желудочным спазмам и тошноте, но и к вздутию живота и другим проблемам с пищеварением. Если вы можете отнести себя к таким людям, мы советуем вам обратиться за помощью к врачу, чтобы облегчить свои страдания. Второе. Ваша жизнь как будто поставлена на паузу. Трудно ли вам успеть сделать все дела в течение дня? Не только работу, но и такие вещи, как встать, чтобы почистить зубы или принять душ. Хотя некоторые могут воспринимать это как лень, на самом деле это может быть признаком тяжелой депрессии. Healthline также объясняет, что усталость – распространенный признак тяжелой депрессии, и может казаться, что никакого количества сна никогда не хватит, чтобы вернуть нормальную энергию. Ваша ценность не измеряется тем, сколько вы успеваете сделать за день или уровнем вашей продуктивности. Даже если у вас хватило сил только на то, чтобы вынести мусор и покормить собаку, вы делаете то, что вам нужно, в своем собственном темпе. Номер три. Растущая апатия к своим целям. Вы обычно мечтаете о большом? В последнее время эти мечты кажутся вам менее привлекательными или более недостижимыми. Апатия – это симптом тяжелой депрессии, который часто не замечают, потому что он может проявляться как довольство. Но когда безразличные отношения превращаются в безразличие к целям, которые раньше много значили для вас, на это стоит обратить внимание, так как это признак тяжелой депрессии. Номер четыре. Психические срывы. Вы слишком остро реагируете на вещи, которые обычно вызывают лишь легкое раздражение? Склонны ли вы время от времени к психическим срывам? Согласно данным дневного лечебного центра New Dimensions, психический срыв – это сочетание тяжелой депрессии и тревоги, и он может проявляться по-разному. Они могут проявляться как панические атаки, размышления, беспомощность и многое другое. Для получения более полного списка того, как может выглядеть психический срыв, пожалуйста, посетите ссылку в наших рекомендациях. Если вы оказались в центре психического срыва, помните, что вы не одиноки. Хотя ситуация может казаться непреодолимой, знайте, что помощь доступна и что вы вполне способны справиться с ней. Номер пять. Заметные поведенческие симптомы. Говорили ли вам ваши друзья, что в последнее время вы не похожи на себя? Одной из особенностей тяжелой депрессии является то, что многие поведенческие симптомы заметны окружающим. На самом деле, сами симптомы могут свидетельствовать о более легкой форме депрессии, но то, как они влияют на вашу жизнь, может классифицировать депрессию как тяжелую. Некоторые из этих симптомов могут включать усталость, раздражительность, гнев, злоупотребление психоактивными веществами, безрассудное поведение и многое другое. Однако, как и все эти признаки, это не жесткое и быстрое правило. Все случаи депрессии одинаково обоснованы. И это не значит, что степень тяжести зависит только от наблюдения окружающих. Хотя никто этого не замечает, вы можете молча страдать от тяжелой депрессии, и мы не хотим ничего отнимать у вас. Мы просто хотим обратить внимание на то, что тяжелая депрессия, скорее всего, будет заметна, чем другие формы. И номер шесть. Галлюцинации или бред Испытываете ли вы внетелесные переживания из-за депрессии, такие как галлюцинации или бред? Это известно как депрессивный психоз и в некоторых случаях может быть следствием глубокой депрессии. Примерами этого могут быть галлюцинации, паранойя или бред, мешающий вашей повседневной жизни. Если вы столкнулись с психозом, знайте, что помощь доступна и что обращение за ней приветствуется, поскольку измененное восприятие реальности может пагубно сказаться на вашем самочувствии. Мы надеемся, что это помогло вам узнать о некоторых признаках тяжелой депрессии. Могли ли вы соотнести себя с какими-либо признаками, показанными в видеоролике? Если это так, помните, что вы не одиноки. Помощь не за горами, и мы советуем вам обратиться за профессиональной помощью, чтобы помочь своему выздоровлению. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки приведены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки, чтобы получить больше видео на канале Немиркин. И супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.